Глава 15. Бескорыстная доброта Первая неделя июня Если встреча с мальчишками Бузуку на тропе была удовольствием, которого я ждала, то возвращение домой к старухе-хозяйкой было прямой тому противоположностью. Не то чтобы работать тяготила. Я была привычна к тяжелому труду и старалась заработать и на свое содержание, и даже просто в карман моей хозяйки, из соображений чести. Но слишком часто, возвращаясь к себе под навес, я заставала там пристава, уже после его вахты, уже пьяным, где он просиживал за пустой болтовней со старухой, и слишком часто ловила я его взгляд на себе, и это пугало. «Это мысль, это была доброта?» было первым, что сказал мне комендант. «Разумеется, это доброта», согласилась я без особого удивления. «Мастер говорит, используя доброту. Она делает ум светлым и ясным, как чистая вода. Но как же ее использовать, когда я всего лишь сижу себе тихонько? На самом деле это одна из священнейших и мощнейших рекомендаций всех времен. Она связывает воедино дыхание, родную сестру внутренних ветров, и одну из самых могущественных мыслей всех возможных – доброту, направляя их вместе в объединенную атаку в самое сердце забитых внутренних точек, заставляющих нас болеть и страдать. «Одну из самых могущественных мыслей?» Я услышала, что за вопрос он хотел задать. «Почему бы нам не начать сразу с самой могущественной?» «Поговорим позже и об этом», — сказала я в точности, как когда-то говорила Катрин. «Всему свое время», после чего мы прошли с ним через несколько привычных поз, почти как подмасливая ось телеги, прежде чем забраться в нее и ехать. После того, как он передохнул и расслабился, я велела ему располагаться для тихого сидения, у него уже неплохо получалось, вплоть до вжимания в пол снизу, чтобы сидеть совершенно прямо. Я им и впрямь гордилась, моим первым настоящим студентом, потому как ему уже было под силу то, что должен уметь делать любой успешный студент. Он усваивал то, чему я его учила, отправлялся с этим домой и практиковал это самостоятельно, скромно, но постоянно, в меру собственных личных возможностей. Большего я даже не могла ожидать. Когда он уже сидел совершенно неподвижно, а дыхание успокоилось и притихло, я сказала, «Взгляните в центр груди изнутри, туда, где находится сердце. Внутри сердца есть крошечный красный язычок пламени, вроде верхушки горящей свечи. Это пламя – сила нашего эгоизма, привычки заботиться только о себе и пренебрегать нуждами и желаниями других». Я выждала минутку, чтобы он это ясно понял. А теперь представьте, что сидите напротив пристава, у него дома, но он вас не видит. Вы невидимка. Я снова замолчала. Загляните приставу в сердце. В самой его середине есть темное застоявшееся озерцо черноты. Это его грусть, его боль. В этом причина его пьянство. Это и есть само его пьянство. Вы желаете навсегда забрать у него эту боль. Это и есть его сострадание, о котором мы с вами говорили. В этом заключена истинная причина, почему вы занимаетесь йогой. Вы решаете для себя, что хотите забрать эту черную боль так сильно, что готовы принять ее себе, если только так и можно было бы его спасти. Сострадание, даже невоображаемое, для нас крайне трудно. И вот вы вдыхаете, ну допустим семь раз, семь долгих вдохов. С первым вдохом маленькое злое озерцо темноты в глубине сердца пристава начинает волноваться. Оно поднимается и испаряется из его тела безобразным облаком темноты. И с каждым следующим вдохом его вытягивает из груди, через горло и вон из тела через ноздри. Помня о том, что вы готовы принять это облако в себя, примите все его пьяное безумие. Темное облако, и продолжайте дышать, втягивая внутрь, приближая это облако к собственному лицу. А теперь держите его прямо перед собой, у самого носа. Я выжидала, наблюдая за ним. А сейчас кое-что произойдет. Довольно быстро, так что сосредоточьтесь хорошенько. Одним вдохом вы втянете темноту через нос, забирая ее себе. Эта темнота проникнет в вас и через горло опустится в грудь, а затем медленно, очень медленно приблизится к красному огоньку вашего эгоизма, к той части вас, которая не могла бы даже представить, что может принять хоть чью-то боль. И тогда темнота медленно подплывет к краю пламени, и в тот миг, когда черная соприкоснется с красным, возникнет вспышка прекрасного золотого сияния, словно удар молнии, рассыпающий чистое золото. И в тот самый миг, просто потому, что такова была ваша воля поглотить и принять боль пристава как свою, пурпурное пламя вашего эгоизма погаснет навсегда, и в этом взрыве будет уничтожена боль пристава, уничтожена и для него, и для вас навсегда, ибо таковы силы и благодать бескорыстного сострадания к другим. И вы должны знать эту силу и верить в нее. Важно, чтобы вы видели и знали, что та темнота была уничтожена навсегда в тот самый миг, даже прежде, чем вы снова вдохнете. А вы ведь всего лишь сидите здесь рядом со мной, но внутри вас только золотое сияние, наполняющее все изнутри. А теперь вдохните темноту и смотрите, как все произойдет. Так он и сделал. И потом мы сидели в золотой тишине. Долго-долго. Так долго, что одинокой слезе, скатившейся у него по щеке, хватило времени высохнуть. Когда мы закончили, комендант счастливый, благодарно улыбнулся мне, а потом его взгляд на мгновение обратился к его рабочему столу. Ученики временами бывает совершенно прозрачны. — Но это всего лишь первая часть, сказала я твердо. Она называется забирание, забирание чьей-то боли, чьих-то неприятностей. Но теперь необходимо проделать вторую часть, называемую «Отдавание». Забирание и отдавание нужно проделать обе. Он кивнул, уселся в подобающей позе и решительно вдавил зад в пол. Я едва удержалась от смешка. Учительство подчас было слишком серьезным занятием. «Первая часть — это сострадание, забирание чьей-нибудь боли», — повторила я. «Прошу прощения, неужели так оно и есть? Неужели я могу забрать у пристава его боль подобным образом?» «Можете и возьмете, но не так, как вам сейчас кажется. Важно понять, как вы будете это делать. Но это придет позже, я обещаю. А пока нам надо разобраться с отдаванием, с добротой. И вам следует знать, что мастер вводит понятие сострадания и доброты вместе» одновременно с другими могучими приемами освобождения ветром. Если сострадание желает забрать боль, то доброта желает заполнить пустоту, оставшуюся после ухода боли. Доброта желает наделить человека всем, чем бы он ни пожелал. А теперь закрывайте глаза и снова представьте себя в доме пристава. Вы желаете наполнить его счастьем, теперь, когда ушла его печаль. Каким угодно счастьем. Чем угодно из того, что, по-вашему, ему бы хотелось. Но у меня есть соображения по поводу того, какое счастье вы могли бы ему дать. Нечто особенное, что покорит ваш эгоизм. Чуть ли не самую мощную отрицательную мысль, забивающую каналы вашей спины. Опять же, не самую мощную отрицательную мысль. Да, об этом позже. На этот раз давайте вообразим, что с выдохом вы отправляете гонца. Ваше дыхание – это человек. И всякий раз, когда вы выдыхаете, он подходит все ближе к порогу дома пристава. И этот человек... Я никак не могла вспомнить. Какое без у вашего начальника? А, этот. Ну, должно быть, столичный суперинтендант. Суровый тип. Особенно, когда я опаздываю с рапортами. Еще немного. Итак, каждый выдох приближает суперинтенданта к дверям пристава. И вот он уже стучит. Пристав открывает дверь чистенький, жизнерадостный, умытый и одетый с иголочки. С тех самых пор, как вы освободили его от пьянства. Утреннее солнце сияет ему в лицо, и суперинтендант приветствует его и с радушным рукопожатием протягивает ему письмо. Пристав распечатывает его и чуть ли не падает от радости и неожиданности, потому что... «Потому что что?» — встрял комендант, уже почуяв, что это может быть за письмо. Потому что это официальное распоряжение из министерства, объявляющее его новым комендантом, главой этого самого участка. Закончила я радостно. У коменданта вытянулось лицо. «Да как же это? Чем же в таком случае буду заниматься я?» Выпалил он. «Да дело не в этом. Или, может быть, как раз в этом-то все и дело, понимаете? Вы дадите ему то, что больше всего сделает его счастливым». «Даже если, и особенно если, это та самая вещь, которая делает счастливым вас, то самое, что вы бы приберегли для себя». Комендант, похоже, слегка запутался. «Что-то я не понимаю. Как все это связано с исцелением моей спины?» «Это впрямую связано с исцелением вашей спины. Я едва спохватилась, чтобы не назвать его болваном, что Катрина иногда себе позволяла». Подумайте, комендант, ваш эгоизм ни к чему вас не привел. Вечная озабоченность собой не помогла вам даже уберечь собственное здоровье. Она пережимает ваши каналы, останавливает ветр, причиняет вам боль, делает вас несчастным, все более старит вас и, в конце концов, заставит вас умереть, погруженного в озабоченность собой, защищающего эту самую никчемную ценность. Я раскрываю вам тайну, я вручаю вам ключ. С ним вы все быстро исправите изнутри, но вам придется отдавать и отдавать, и сдаваться. Комендант вскинул брови и вытаращил глаза. Ну ладно, ладно, уймитесь, девушка, а то, боюсь, пережмете себе канал. И он был прав. Я проделала положенные 10 вдохов и выдохов. Успокоилась, и мы вместе произвели повышение пристава по службе, сидя в полной тишине. А потом для закрепления изученного мы отправились в дом к караульному и забрали из его сердца черное облако лени и апатии. Благодаря этому караульный стал столь сообразителен и энергичен, что суперинтендант, возвращаясь от пристава и наткнувшись на него, был настолько впечатлен, что немедленно забрал его в столицу своим протеже. По сути, прочее его на свое место. Мы здорово повеселились. Бесплатное легкое лекарство для внутренних ветров.